Сюда, сюда. К тебе опять гости, целая толпа. Встречай. Объект идет к вам. Есть! Да, похоже, ты их здорово достал. Это я. Обед приготовить уже не успею. Черт! Черт! Бомба большая. Отвертывайте. Отвертывайте. Discord! Кто-нибудь слышит меня? Слышу, слышу. Это Холидей. Куда вы все делись? Нет, я не Элис. Найди укрытие. Постараюсь добраться к тебе. Клоны повсюду. Они ездят на метро. Ты прокатилась с ними? Можно сказать и так. Отлично, мы оба пока что живы. Я был уверен, что тебе крышка. Впрочем, это ненадолго. Заходи внутрь, встретимся вот на той стороне. Тебя. Пойду через те здания. Встречаемся возле южного склада. Полкилометра отсюда. В городе еще остались спецназовцы. Мне удалось наладить с ними связь. Мы решили собраться в больнице Оберна, мемориальный, около двух миль отсюда. Но эти твари заполонили весь город. Я как Сука! раз там рядом. Отлично, тогда иди в больницу, встретимся там.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 Ты их видел кого клонов нет тут что-то еще и что же не знаю но будьте осторожны не располагают! Прижёмте! Отряд укрытие. Не могу! Мать! Тут еще два десятка этих пробирочных уродов идут к тебе. Надеюсь, у тебя еще остались сюрпризы. Держись, принялся. Я уже рядом. Поддержу тебя отсюда. <Слыш> Все чисто. Встречаемся у двери. Рад, что ты все еще жив. В общем так, сначала мы ищем джин, а потом идем в больницу встречать наших. Одна она не дойдет. Она, конечно, привыкла работать со всякой мистической дрянью, но ты ведь хотел его убить? Да, хотел. Но она не хочет. Иди вперед, я прикрою. Видишь, да? Ох, не нравится мне это. Черт. Не удивительно, что у Джин проблемы. М да. Что-то тут не то. Посмотри вверх.